Привет! Разбираем задачу номер 6 13 тура. У Задача следующая. Нужно нарисовать вертикальные и горизонтальные линии вдоль линии сетки, которая проходит от одной границы поля до другой. То есть линия не может образовывать изолированную петлю внутри поля. Линии могут делить поворот на 900 градусов только там, где находятся черные точки. При помощи таких линий нужно разделить сетку. На области, так чтобы каждая область содержала только овец или только волков, то есть ни одна область не может, быть или не может быть целиком пустой и не может содержать разные виды животных. Линии могут пересекаться, то есть сами себя или друг друга, но не в точках. Некоторые точки могут быть не использованы, а в некоторых точках линия может проходить через них не делать поворота, это не запрещено. Ну, вот здесь пример решенной задачи. Вот смотрите, вот это исходное поле, вот эти пунктирные линии. Говорят там, где мы, в принципе, можем проводить линию. Точки ⁇ это возможные места поворотов. И вот справа решение этой задачи. Вот смотрите, вот эта, например, линия проходит вообще через поворотов слева-права и пересекается в другую линию в точке, в смысле, в месте, где нет точки. Вот такая линия делается поворотом. Вот такая линия есть с поворотом. Да. И вот эта линия, смотрите, проходит через четыре точки, при этом делает два поворота. У нас получились все области. Здесь только волк, здесь овца, а здесь овца. Здесь, точнее, это, конечно, не овца, а больше похоже на козу. Есть несколько животных одинаковых. Здесь волк, волк. Ну и вот такая вот кривая область тоже с одним, с одним животным. То есть животные друг другу не угрожают. Но сначала несколько простых замечаний. Если какая-то линия начинается от границы рисунка, то она будет, допустим, здесь, она будет идти до, пока либо не встретится точка, либо пока не выйдет с другой стороны тоже на границе рисунка. То есть, линия вот здесь может быть только от начала до конца. Если мы начнем линию рисовать вот здесь, например, мы можем идти до две точки и дальше непонятно. Она может пойти дальше вправо, может вверх, может вниз. Но, конечно, она здесь не может оборваться. Ну, если здесь, например, если нарисовали ключик линии вот здесь, то мы ждите от этой точки до второй. Она не может оборваться нигде посередине. Это первая. Если мы где-то начали стирать линию, то, опять же, те же правила. Если мы начали стирать линию вот здесь, мы должны стереть ее до самого... То есть до точки, либо до конца рисунка, если там точка не оказалась. Потому что, опять же, не может быть так, что здесь часть стерта, а в другом месте проведена линия и неожиданно обрывается не в точке давайте попробуем между разными животными должна быть линия вот допустим между этими двумя И эта линия должна продолжаться до вот до этой точки давайте ее нарисуем эту линию между этими двумя животными вот она пошла вот здесь она продолжилась продолжилась здесь здесь здесь здесь дальше непонятно куда пойдет вверх вниз может быть вправо дальше вот два животных разных да между ними должна быть опять на линии она идет между этими двумя точками других вариантов не остается что еще вот между этими двумя животными они разные значит от этой точки и вот до этой будет линия еще, а вот видите два животных тоже разные между ми преподавателей линии вот такая линия у нас здесь рисуется далее вот два разных на самом деле конечно скучная работа, но ее сделать обед надо вот два разных животных так вот здесь мы эти два разных и вот ближайшие только точки такой длинный кусок вы даже делили двух одинаковых животных, но это не страшно Так, вот два разных животных, значит мы рисуем отсюда и вниз до, до границы рисунка Так, ну что, ничего не знаю, а вот еще парочка животных, здесь тоже, давайте нарисуем вот такую линию Далее, смотрите, пересечение линии возможно только в точках. Потом в тех местах, где точка уже стоит, и через нее проходит две, две линии. Больше линий быть не может. Видите, вот точка, две линии есть. Значит, вот здесь и вот здесь линии нет. И вот еще у нас есть одна такая точка. Слева и справа. И линии подходить не могут второе замечание у нас не может быть пустых областей потому что вот здесь у нас такой уголок если мы здесь проведем линию то в этом углу будет пусто пустая область такой невозможно. вот этой линии и соответственно мы ее продолжаем до самого до точки или до края но в данном случае до края этой линии быть не может мы благополучно удаляем ну, совершенно аналогично вот эта линия Здесь быть не может до точки так у нас на стереть линии вот здесь потому что начали будет пустая область и вот здесь Надо стереть линию стираем естественно до точки далее вот здесь не может проходить линия до ближайшей точки и дальше пока непонятно Далее. У нас появились 5 пары животных, между которыми стоит нарисовать границу. Например, вот, вот эти два животных. У них будет граница. И она пойдет, естественно, до края рисунка. До края рисунка влево. Так, и где еще? Вот здесь. Между тем дворежа, там джама не граница. Тоже рисуем. Рисуем до ближайшей точки. Так, и дальше мы делаем между этими двумя этим и этим. То есть граница, которая здесь обязательно должна быть. Ну дальше в общем наше действие повторяется. Теперь нужно стереть границы, которые на которых не могут происходить проходить линия Допустим, вот нас уголок прошел значит, здесь границы нет далее вот у нас линия прошла уголком чтобы и здесь и здесь граница отсутствует. еще линии не будет вот здесь Сейчас и смотрите вот здесь у нас возникает повисшая точка и вот. линия как-то продолжится только сюда и что получается вот эта область пустая пока еще должна каким-то образом захватить животных хотя бы одного то есть верх линия пойти не может в правой не может иначе будет пустая область вниз опять же вправо не может вот пустая область и движется вниз ну она дальше по нашим правилам она должна идти до края сетки надеваться некуда Теперь что теперь мы вот в этой области получается куча линий которые быть не должно у нас все области должна быть содержать каких-нибудь животных значит мы должны светить эти кусочки стереть до самого до первого животного как минимум но раз мы стираем начало линии, то мы должны стирать их продолжение Сначала вставить эту линию, мы должны стирать вот дальше. Пока не дойдем. Либо до точки, либо до границы. Так, это стираем. Это стираем. И это стираем. Ну вот, как минимум так. Дальше повторяем нашу нашу методику, то есть то, точки, которые повесили, их нужно дотянуть до края рисунка. Вот точка мы подаем сюда, вот эта точка пошла вот сюда. Что еще у нас? Далее вот это вот, сколько уголок образовался, здесь у нас не будет линии, здесь не будет линии. Ну, и здесь не будет она доходит до конца что еще вот эта линия тоже не будет я стереть в прошлый раз так ну здесь еще я забыл между этими животными провести границу и между вот этим и вот этим животным едут границы. Теперь, смотрите, в этом месте есть у нас два варианта. Либо линия пойдет вот сюда, и вот там будет такая загадалка. Значит, это вот там отсекли, но тогда вот здесь у нас границы нет. Я просто сейчас нарисую, как это будет выглядеть. Здесь границы не будет, здесь границы не будет, не будет, не будет, здесь тоже не будет границы. Дальше же не будет уже так стало ясно, что эти животные разные то в одной области значит то наше предположение было неправильным и вот в этой точке они не влево а вверх мышц нарисуем и здесь и дальше можно идти только сюда до ближайшей точки так, тогда что получается? Тогда вот эти вот линии надо стирать. С точки не может выходить три линии. Стираем также вот эту линию до точки. Эту линию. Так, далее еще один кусочек. Если эта линия пойдет вверх, попробуем провести. это вверх, то тогда у нас образуется пустая вось вот здесь. Это неправильное предположение. Но здесь по линии пойдет влево. И тогда нам нужно стирать снова вот эти оставшиеся лишние линии. То есть здесь я быть не может, не может, не может. И здесь сторона лишняя. На самом рисунка у нас снова образовались два животных разделенных пунктирной линии их надо разделить Нормальной линии ну вот пока пока так здесь точка две линии проходят этих линий нет эту линию стираем до края рисунка тогда опять между двумя животными пунктирная линия значит ну, у все эти примеры одинаковые что внимательно отрисовывать все границы нужные стирать все ненужные вот нарисовали значит здесь нет здесь нет Посмотрим на эту нижнюю область, вот эта вот область, обведенная жирной линией, на самом деле физически состоит из двух. Вот эта нижняя часть, точнее нижняя, вот эта отдельная, я не с животом, и еще одна область, вот эта вот, которую, не знаю, выделим, например, зеленым. Они все находятся в одной большой жирной области например, жирной линии, и как бы не провели мы по пунктирным линиям, как бы не провели границу, она обязательно зависит на две области. В одной области в зелёной будут животных два, а в другой области животных не будет. Значит, в этой вот области большой никаких линий больше быть не может. у сейчас обязательно образуется пустая область. Значит, делать нечего, давайте их стирать. Стираем все линии внутренние. Ну и продолжаем стирать их до, как обычно, либо до точки, либо до границы рисунка. Стираем, стираем до конца здесь. И здесь мы держаем линию веры до конца. Так, что получается? Ну, как обычно, получается, ну, получается какие-то ситуации, когда нам нужно разделять животных. Вот, смотрите, вот этих двух. Между ними только одна тоненькая линия. Рисуем ее жирной линией. Разморачиваем жирную линию, значит, вот эта пунктирная. Здесь уже быть не может. Стираем ее. Так, эта линия может пойти, не может пойти влево. Значит, здесь получится пустая область. Значит, она идет вверх. ну, если она пошла вверх, здесь, значит, линии нету. Нету. И здесь тоже линии нету. Та здесь оставший кусочек зависший проводим влево до границы рисунка. Так, остался маленькая область здесь. Смотрите. Если мы вот здесь проведем вот эти точки в линии вправо, то здесь линии не будет. Здесь линии не будет. Эти два животных, раз, кажется, в одной области. Здесь навести линию не влево, не вправо, а вниз. Здесь линии тогда не будет. Чтобы эти двух животных разделить это и это, нужно провести линию снова вниз. Если линии не будет, я потом сотроню, и если не ведем вниз. Стираем последнюю лишнюю балансирную линию, и вот на решение задачи. Все животные расположены в своих областях, и пустых областей нет.